Финансовая защита. Вы наверняка слышали о таком понятии, как финансовый резерв или подушка безопасности. Это деньги на депозите или же под подушкой, которые вы будете использовать, если у вас будет падение доходов или случаются неприятности со здоровьем. Вместе с тем, есть еще один инструмент, который помогает защищать свои сбережения в случае проблем со здоровьем. Это полис долгосрочного страхования жизни. Заключив договор со страховой компанией на 5, 10, 15, 20 или даже 30 лет, вы ежегодно делаете взносы. Часть этого от взноса идет в Накопление, а часть идет на покрытие рисков, переломы, сотрясения, смертельно опасные заболевания, такие как онкология или инфаркт, инсульт, а также, возможно, хирургические операции или временная нетрудоспособность. Если случается неприятность, наступает страховой случай, вы подаете документ в страховую компанию и получаете выплату. При этом сумма, которую вы планировали накопить, никуда не тратится, и по факту дожития вы получаете ее в полном объеме. Полис долгосрочного страхования или финансовая защита помогают вам сохранить сбережения на цель и не потратить, если произойдут неприятности со здоровьем. Помните, деньги есть всегда, главное разумно ими управлять.